Знакомы? Нет, нет, конечно. <Слыш> а, Джеда только что убили в леднике. Трупы секунд, блять, 5 пять Там... Там, был... Там, был... а... Там Фил, Дона, Никс и Дэвис стоят на центре АПК. Нет, не отдавался последний. Я сделала сундучок, вот этот забрала, где расколоть лед, забрала вот этот, не помню, что там было, какой-то приз, или что-то Ты там остался, я убежала, и я шукала. Нет. Я... Хорошо. Забери, а, я. А, короче, давайте я скажу честно, мне плохо на ваше мнение. Я вас... Кого-то из вас мы кикаем, другого проверяем. Кикайся. Пошел нахуй. Ну тогда... Мы стояли замал вместе на этом на леднике, на этом задании. Я убежала оттуда в лес, и сейчас меня видела Оля. Замал там остался. Я думаю, это он. Пау... Так, так. блять, кого из вас нахуй кикать? Чтобы другого было, чтобы инспектор был легче, по наслажный человек, чтобы инспектор. А, рита неадекватный. Давайте мне поздравить на ваше мнение, я кипаю риту и все. Да, это слова да, риты. Это слова да, если что. Да, а, да, Дэви, ты понятно, да, ты мой летний дебас, чтобы всех пара. Говорит, реальный дурак дурак а, у меня. А, а, смысл, чтобы одного кигатов говоря минус один убийца. Потом что-то уже говорить. Рита, ты дурачок, Рита! В конспекте я чекнул, Джамал, у него одно убийство и 500 шагов. Кикните его нахуй. Подождите. Да. А, а, Джамал, а, Джамал, уйбан, ты, находишься, ты говоришь, что ты в саванне, но ты сейчас находишься в леднике. Какой неспорт, ты уйбан, Да, ты ты, а, ты был... А, а блин, вообще? Джамал, Джамал ты сейчас со снеговика убегал по низу, где удочка, я тебя увидел и кипил по этому. Ебан, тебе надо было сразу уходить. Ребят, смотри, ты только что сюда ушел. Народ, и, Джамал, если что, о, я не туда ты... попала. А, Джамал, а, Джамал, если что ты просто ребенка, который не успел убежать, и сейчас вот с снеговика потом ушел... А, но, но, но, но, смотри, Джамал, я сейчас выхожу с игры иду на снеговика, и ты там слышишь, потом убегаешь на в саванну. Чем могу тебе сказать, солнышко мое? Это мое солнышко, Рита. <свистит> оторвало. смотри смотри так очень странная ситуация Фази, ты стоишь на вопрос, вы все видите, что у джамала нет пожалуйста да да да да ты стоишь на нет. вещах, это да? Что, меня да. Назад. Не, не, ты стоишь, не, не. ты смотрите, это смотрите. Мы смотрите, давайте в так. не не По смотри, подождите, подожди. Я стою на книжке, это не Фин Никс во время кило Я ну. пошел на вещи, но наверх. На вещах стоит фазе. Чуть mm. выше фа... ну, труп лежит. Я фаз... фази. Фази потом Малвину. Так я выкинула Джамалу, вы чё? <laughs> Это самолет, скорее всего. Бля, Сам колек самалетная, да да, да. да, да, да, да, да Я стояла, я сделала свидание, я вышла. Что а который... а ты гонишь в Мы стояли на книжке во время... Того. Не, конечно, понимаю, все. А Гамил Мелвин, ты где? Мелвин, ты где? До сих пор расставился, а они далеко от вас. А что ты сведений тенишь? Знаете, я что-то а где именно ты в Да, секуешь? Кстати, я, если честно, нахожусь около картинки, которая ближе к бойцов. Если это не Фазя, то это Маловин, блядь. Чего то Чё -то тянете? Смотри, давай так, Фази, голосуй Маловином. а в тебя, ну, похуй Ну, похуй. Чтоб меня три проголоснувало. А зачем да, вы поделили, блядь, голоса? Ну, блядь. Не это Сука, джамау, уебан, иди сюда, иди сюда на ледник, смотри, я выхожу с ледника, но ну, джамау сюда летит, блядь. пошел туда в лобби. Раздевайся. О, уже, Дюк, уже, уже раздевался. Уже 11 сезон, пиздец. Неханя, недавно первый был. Я помню, как с первого в Москву. Тенки. она меня хвалило то, что у меня пятерки все, ну... Почему? Угу. Это Давай, а я вообще без золотого пропуска играю? <laughs> Мне вообще как бы... Жиза, кстати. Да-да, ага. я ее видела. Мы это сейчас видим одну звезду в плей-маркете. А... просто топ. Блин. Там один разработчик. Дороги, да, бля, Напиши, напиши. И про меня не забудь, когда я задонатил 900 рублей, они мне не зачистят. Ебать. Охуенно, сука. Я теперь... я в игру... да. Ребята... Ребята, а, ну, нет я ну ты... не донно, нифига не донно, потому что... Я сыщик, мне, конечно, было хуево видно, но я четко видела, что сейчас Кейт отбегала от Луи, и Луи уже как будто дохлый. Я не видела в... труп Луи, я захожу на центр, там лежит Джамал, понимаешь, да. там лежит Джамал. Не, я не хотела не его зарепортить. Джамал. подожди, Луи в центре, а в музее, да, Я не знаю, за сколько я была Я говорю, что раз, когда я бегала к музею, я не видела я захожу на центр...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 Можно было. Тогда ладно. Да, Все же, когда ты будешь призраком, а, у, у тебя уже головы не будет. М -м, нормально. Ты будешь как Таку. Блять, надо скин поменять. Больше на чипс, похожи. Ну или на картошку какую-нибудь. Mm, Рокси у нас вообще картошка. Вот как там, Рокси, ты вампир, ты знаешь? Он, специально меня, он меня. специально меня подставил, специально причем. Да ладно, не уже, все, китнули его. Как дурак бы, Хорош, хорош. Дожимал, зачем заглушил? Он по-любому слову. Он так охуенно читал, блядь, ебать. Я, может быть, Брюс я, может быть, к вам зайду, я не знаю, что... Роки на глазах убил, иди в жопу это блять, рок с нахуй убил. Я сыщик блять и саботаж сделал Розли возле снеговика. Да, и ты только что убирал от него нахуй. Прибежал блять. этот нахуй да блять ебнул нахуй блять и убирал. Да Нас. все, Рокси, кикайте, блядь. Я сыщик, Да брат. я не обидчива, он сыщик, и говорю, что ты убийца, нахуй. Поэтому мы тебя кикаем, пока 9 человек. А донат топ-эм сразу, микса, ебать. А можно я хотя бы. Я послужил? подбежал, увидел О, труп. Да, я да, сначала да. с ним снеговика делал, потом подбежал, увидел труп. Да подождите, вы. Рокси, будут весомые доказательства, может я скипну там, не знаю. Давай, Рокси, Води Рокси. хоть один аргумент, что это не тебе. Ну. Окей. Так, Никс, тыщи. А, Никси. А, что на Никси, блядь. Да, Рокси, блядь, Ничего, не... не повезло, да? Ага. Блять, пиздец, конечно, Джамал какой-то, блять. <свист> не, не ты посмотри на мою эту. Это что такое, блять? <свист> ну да. <свист> <свист> ну нет, это просто бах. А как это было, блять, <свист> с этим? Да, да, да. Когда Никсы, когда Никсы потом, блять, одни были. <свист> это вообще жесть. Да, да, да. <свист <свист> <свист> ну это ты откусил, короче, понятно, вампир ебучий, блядь. <свист> <свист> <свист> ну <свист> да. А, ну да. короче, вообще возле забаганных кустов. Excuse и на этот me me. могу, с... я могу спокойно билеть фазе, потому что во время она была со мной, и убийца, скорее всего, сидит. Да, я инспектор. А, так... Я так понимаю, Подожди бомбы Яру. тоже в забаганных кустах? Да, две бомбы в забаганных кустах, и, скорее всего, там убийца до сих пор сидит, чтобы кого-нибудь ебнуть. Если а, что, я, я как пост... бы, блядь, пришел только на бомбу в правом, блядь, в правой хуйне. Хорошо, и то даже не понимаешь. дошел еще, блядь. Не... А, у нас по а -а -а. Короче, клип. я думаю, что это Лари. Поскольку... Лари за меня голосовал перед этим. Блять, сказали Донну, Никс или Рокси. Я проголосовала в тебя. В чем проблема? Давайте мы не будем садить, кто кого проголосовал. Это тупо, потому что это личное мнение человека, как бы. Короче, остается Лари и Яра. Или, или Ларри Яра. или Яра, Яра. Раз... Яра ушел. Мне чинил? интересно. Я чинил успешно. Я пошел к бомбе, если что. А а ну, короче, давай Яра. первого, первого Ларри, а, а второй Яра, если, если не Ларри. не будем кикать никого. Да. ты На такой стен. умный пиздец. А, смотри, в чем прикол. Убийца, Убийц... А Убийц... скорее всего, и труп давний. Труп Кто давний. свет починил? Я починил, я починил, я свет, починил свет, говорю, починил, блядь. Он сказал. А когда я к щитку подошел, там и никого не было. Ты в люк прикинул? ты а, ничего, что я вниз побежал, блядь. Яра, откуда ты бежал а, в ледник, ты бежал? как ты появился? А, я бежал ты с центра бежал вверх. В а, а сейчас я бежал я, с центра бежал... вниз. Я не нет, видел нет, никакого. Нет, ты трубы. бежал. Смотрите, я сегодня не пересекался, ты как будто бы шел из этого, из саванны. Второй, твой. А, да, да, да. Как, кстати, сейчас с обновлением какая-то новая игра типа, блядь, что-то там какие-то цвета. Непонятно, как это называется, что-то. Зеленое. Зеленое, что-то там красное, что-то такое. Вроде как так называется. Ну, типа того, наверное. Не знаю, я не играл еще. А только вели. Ну, в лобби. Создаешь лобби? Да, лобби собираю. Да. Ну да, хотя бы что-то новое. сейчас там короче были переведены скины до того момента, как, как когда они короче обнулили обновление, типа играя за этих лаков невозможно было играть. А, помню. Да, После... да. А... В этом, кстати, обновлении что-то получше. все не лагает. Есть, конечно, проблемы да. небольшие, но на этот раз тут не такой кошмар, который был в сезон нет, с... Нет, нет, нет, да. с... с обезьяной. Тут, видимо, <связычный> видимо, вот э, их сезон переносили для того, чтобы э, не было багов заранее. Они, видимо, да, пошли сразу. Да, был такой баг с наушниками? Ну, давайте давайте поиграем. Давайте, раз, будто... поиграем. Давайте. давайте поиграем. Я ни разу это не, не играла. Тоже да? двинулся прям на красный свет. И что, будем про Шаша? А по мне, это на трава. Выключу все свет, красный свет, убились, точнее, тихо вот этот. Короче, красный огонь. Нет, нет, подожди, знаешь, как надо было сделать в этом режиме, типа, чтобы не было убийцы мирных, типа делать, типа, кто последний выживет, тот пускай, тот и выиграл. А в, в принципе, да, кстати, это... Ну, А Она сейчас, короче, один умрет, и все. Молодой. мы проиграли. Давайте, короче, скажите, кто убийца, но не убивайте. Скажите, кто убийца, но не убиваете, чтобы знать. Ой, сука. А, серьезно, это не ты? Я думал, это ты. Это не я. Это не я. Давайте, короче, это ты. Я, короче, скажи, кто убийца, мы никого утикать не будем, просто смотри. По-любому, сейчас либо убийца проиграли, либо убийца выиграет. Ну, это просто... я, как бы. Ну это мы поняли уже. <смех> ладно, нас кипаем. И сейчас вы за меня проголосуете. Я прям счастлива. Конечно. Но, прям мне, просто сей. есть такие хитрые люди, которые вот спрашивают. Зачем? Да. Ладно, там буб бублички. Ладно. Вы, конечно, я лагаю. Знаете, что, чуваки, останавливайтесь подсознательно. Вот чувствую, вот, например, останавливайтесь во время, например, прошло сначала включение зеленого света. Останавливайтесь, не двигайтесь. Лучше заранее остановиться. Это моя методика. Это тоже моя методика. Я просто двигаюсь, я вижу красный цвет, а я до сих пор еще двигаюсь, потом останавливаюсь. Ну, ты, конечно, умное пиране, конечно, умная пирания, конечно засу... а, поставила бомбу, пока мы до нее дойдем и починим, мы уже упомнемся. Да, я случайно он включил. Это... Клавиату... Типа. Типа, у меня клавиатура. У меня клавиатура, у меня кнопка я нажала. Я сразу не хотел нажимать на это. Сейчас ну, посмотрю, mm. кто мне попадет сейчас. Давай начнем. Мы прикольно держим. Ну, э. Здесь. Э. Сейчас, подожди, сейчас хочу...